Как только группа Renault покинула российский рынок, заодно передав АвтоВАЗ государству, сразу возник вопрос, а может ли Волжский автозавод выпускать Логаны, Сандеро и Дастеры? Также оставалось не вполне понятным, разрешено ли вазовцам применить платформу Global Access для следующих поколений Нивы и Гранты. По обоим пунктам приходили противоречивые сведения. Но теперь четкий ответ дал новый глава АвтоВАЗа Максим Соколов.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 Да, АвтоВАЗ может выпускать автомобили и применять платформы, но пока не хочет этого делать. Так что широко обсуждаемый перенос Дастера на тольяттинский конвейер откладывается. Притом на неопределенный срок. Возможно, второе поколение французского кроссовера вообще никогда не доедет до Тольятти. Парадоксальным образом, это хорошая новость. Ведь какой смысл осваивать немолодую машину, если скоро смена генерации? Следующий, третий «Дастер» ожидается в Европе в 2024 году, а к нему технически привязана и новая «Лада Нива». Жертвовать перспективными новинками ради продления жизни нынешнему «Дастеру» на вазовском конвейере — решение, очевидно, невыгодное в долгосрочной перспективе. Утро 16 июня выдалось нервным для дилеров марки «Лада». Ведь совершенно неожиданно «АвтоВАЗ» переписал цены на упрощенную версию «Гранты». Корректировка оказалась совсем небольшой, но появилось важное уточнение. Покупатель может сэкономить 20 тысяч рублей, если сдаст свой автомобиль по системе TradeIn. Итак, седан стоит 678, лифтбэк — 698, а универсал — 705 тысяч рублей. Это примерно на 50 тысяч дешевле, чем самое простое исполнения стандарт и на 80-83 тысячи доступнее модификации Classic прошлогоднего образца. Единственная опция 15-дюймовые легкосплавные колеса, а вот кондиционер заказать вообще нельзя и это самый большой минус новой комплектации. Зато добавлены электропривод зеркал, 4 динамика аудиосистемы и окрашенные молдинги дверей. Прежде все это полагалось старшим исполнением.